Открытый диалог. Диалог, диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает программа Открытый диалог. Так. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. И здравствуйте, радиослушатели и видеослушатели, и видеослушатели и все наши. Зрители, слушатели, все, кто нас слушают, читают, смотрит. Да. Все наши зрители на YouTube-канале и все наши слушатели в эфире, и те, кто смотрят или слушают нас на нашем веб-сайте radioNVC.com. Ну что ж, да. начнем, наверное, о политике вашего правительства. Да, Сергей, меня хорошо видно, кстати. Потому что на стриме как-то размазано немножко. Да, вот э, что-то у нас... Это вообще, э, вот после того, как вы приблизились, там что-то вы искали где-то, у вас пропал фокус. Есть у -у -у. такое? о, во, во, во. Другое дело. Ну, отлично. Ну, хорошо, давайте тогда все-таки начнем. Вот видите, за моей спиной там лежит мед и гранат, и яблоко. У нас скоро еврейский Новый год. Я хочу поздравить всех наших зрителей, слушателей с наступающим еврейским Новым годом, кто празднует и кто не празднует, всех вас с Новым годом, и пожелать, чтобы наступающий год был э, более радостным, более успешным, более счастливым, чем был предыдущий. Ну и, конечно, мы ждем всех э, евреев к нам в Израиль, возвращайтесь, приезжайте в гости или переезжайте на совсем общественных хороших людей, пришло время э, увидеть вас у нас. Да, и как, как в таких случаях говорят, Шаната Вауми Тука. Шанату вау, спасибо, Саги, именно так. Ну, а теперь к вещам э, менее радостным и менее приятным. И действительно, я хочу поговорить сегодня о очень больной для меня темы. Э, она настолько эмоционально заряжена для меня, что я вообще стараюсь как можно меньше не говорить, потому что... Начиная рассуждать и рассказывать о ней, мне очень сложно э, оставаться эмоционально отстраненным и не, не распаляться и не потерять самоконтроль. Но тем не менее, все-таки попробую, потому что это настолько важно, настолько серьезно, что не говорить об этом просто невозможно. Речь о том, э, как нынешнее правительство, правительство Беннета, которое я говорил, что он создает правительство на 10 градусов правее предыдущего правительства Натамиела по сути дела, занимается удушением еврейских поселений в Иудеи и Сомали э, и стремительным созданием э, государства палестинских арабов в Иудеи и Сомали за счет Израиля, за счет интересов Израиля. И как, мы, как я постараюсь вам показать, это даже хуже, чем все, что мы знали до сих пор с левыми правительствами, которые были в Израиле. Эх. Четверо фермеров фермы Аругот, которая расположена в восточной части блока еврейских поселений Гушицом, к югу от Иерусалима, в понедельник утром оставались в огромном напряжении. Лишь накануне они получили известие о том, что на следующий день около сотни солдат израильской армии будут посланы на штурм их фермы для выкорчевывания виноградника. Шесть лет назад они посадили свой виноградник в память о молодом американском еврее Эзре Шварце, который был убит в результате теракта в 2015 году неподалеку. Эзра был убит, а пятеро его друзей из Ешивы ранены, когда террорист открыл огонь по микроавтобусу, в котором они ехали. Машина в это время стояла в пробке на перекрестке Гушицион, поэтому у них не было никакого шанса спастись. Место, где они застряли в пробке, находилось, к слову, всего в нескольких десятках метров от того, где накануне летом, в 2014 году, были похищены и убиты трое других еврейских подростков: нафтали Френки, гил ад Шайр и Иаль-Ифрах. Их похищение и убийство тогда положили начало целой цепочки событий, которые в итоге привели к войне с режимом Хамаса в Газе в войне 2014 года. И вот, год вот спустя, Эзра и его друзья собирались принять участие в создании природного заповедника Озвегаон постоку от перекрестка Гушицион. Расположенный неподалеку от того места, где были найдены тела убитых подростков, позд Гаон был фактически создан. Этот заповедник был создан в память о тех трех молодых ребятах, которых убили и похитили арабские террористы. И вот по дороге туда был убит Эзра Шварц. И в память о нем была создана, в общем-то, эта фирма. Местные власти власти грушационной еврейской, попросили фермеров создать ферму Ругот. Она расположена на государственных землях, которые Еврейский национальный фонд не смог удержать, потому что еще 20 лет назад Еврейский национальный фонд посадил на этом участке 10 тысяч деревьев, чтобы защитить эту землю от захвата палестинскими арабами. Но в течение буквально нескольких часов арабы выкорчевали все деревья. И вот четыре фермера и все семьи переехали сюда семь лет назад, чтобы вместе обрабатывать и, по сути дела, охранять около 40 акров государственной земли. Тут нужно сделать небольшое как бы, отступление и напомнить нашим слушателям и зрителям, что в соответствии с соглашением ОСЛО, подписанным в 1995 году, Иудеи и Самария были разделены на три области — A, B и C. A и B были переданы под контроль э, туристической организации Арафата ООП, и там была создана фактически автономия. А зона Си, которая составляла тогда 60% территории Иудеи и Самарии, осталась под контролем Израиля. И вот Израиль управляет зоной Си через гражданскую администрацию армии обороны Израиля, поскольку суверенитет э, мы так и не распространили. Натаньяу сорвали этот проект э, распространения суверенитета на зону Си фактически, да, о чем мы говорили когда-то, когда еще был Трамп и был Натаньяу. И вот э, Израиль управляет через гражданскую администрацию. В 2008 году тогдашний э, глава правительства автономии, не путать с э, лидером автономии, лидером автономии, как вы знаете, является преемник Арафата, убийца и террорист э, Абу Мазы, Махмуд Аббас. Но у них есть что-то вроде еще правительства, и во главе правительства в 2008 году стоял такой хитрый э, араб Салам Фаяд, который опубликовал стратегию захвата земель в зоне Си с целью удушения еврейских общин блокировки их развития и постепенного захвата автономии и контроля над стратегическими территориями. С тех пор, благодаря щедрому финансированию со стороны ЕС, речь идет о десятках и сотнях миллионов евро, которые перечисляет Евросоюз на этот проект, тысячи акров государственной земли были захвачены палестинскими арабами. Были построены десятки незаконных арабских населенных пунктов, которые растянулись вдоль основных транспортных артерий и подъездных путей к еврейским поселкам. Так что в итоге как бы каждый поселок еврейский оказывается окружен арабскими какими-то постройками. В интервью изданию "Самарис" на прошлой неделе Коби Эль-Раз, который работал советником по вопросам зоны СИ у трех министров обороны, подсчитал, что в результате вот такого целенаправленного захвата земель Беудей и Самарии на деньги евросоюза Израиль сегодня контролирует в лучшем случае лишь 40 от э, этой области, утратив за последние два десятилетия около 20 процентов территории. То есть у них было 40, у нас 60, сейчас ситуация обратная. У них 60, у нас 100. И эти 20% захвачены как бы без всякого соглашения. Просто по факту приходят и захватывают. И гражданская администрация ничего с этим не делает. В понедельник Ари Абрамович, один из э, фермеров, объяснил значение фермы работы виноградника в контексте этой войны против захвата государственных земель палестинскими арабами. Наше местоположение сообщил он. По сути, последняя линия государственных земель в восточной части Гуссационы, километр к востоку от нас уже стал территорией контролируемой властями автономии. Есть тысячи районов, где палестинские арабы намеренно захватили контроль над государственными землями, природные заповедники разрушаются и исчезают. Гражданская администрация ничего не делает, чтобы остановить все это. Но именно наш маленький виноградник, в который мы вложили сотни тысяч шекелей из наших собственных сбережений, и потратили сотни часов на его возделывание, они твердо намерены выкорчивать. Почему, спросите вы, почему? Сейчас объясню. Но прежде еще не заметить продолжающийся масштаб захват земель палестинскими арабами просто невозможно. По дороге к ферме палестинские арабы устроили полдюжины незаконных карьерах, разрушив библейский ландшафт этой местности, и окружив три ближайших еврейских поселка Малиамос, Мос, Ивейнахаль и Ферму робот Вот такими вот как бы своими форпостами, Мы построили виноградник на так называемой исследуемой земле, объясняет Джереми Гимпл. Что такое исследуемая земля? Ничего, никакого отношения к науке это не имеет. Дело в том, что исследуемая земля ⁇ это такой земельный участок в Иудеи и Самарии, статус собственности которого неизвестен. То есть, что значит неизвестен? В 1967 году, когда Израиль освободил территорию Иудеи и Самарии, то какое-то количество земель очень небольшое обрабатывалось конкретными людьми арабами которые там жили и это была их территория на самом деле даже никто не проверял они ее захватили сами или получили в наследство или просто вот взяли или кто-то купили у кого-то но они ее обрабатывали это стало их но большая часть территории была как бы ничья. И э, все это называется э, землей э, исследуемой, поскольку как бы про нее мы ничего не знаем. Когда государство исследует этот участок и изучает документы, и обнаруживает, что нет никаких хозяев у этой земли, или нет людей, которые могут предоставить какие-то вразумительные документы, что эта земля является их, она из исследуем превращается в государственную землю. Как бы, ну, раз ничья, значит, она принадлежит государству, которое ее вслед контролирует, то есть Израиль. И э, эта земля исследуемая действительно. То есть вроде как про нее мы пока не знаем, она ничейная или чейная. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если какая-то земля кому-то принадлежит, то он к ней приходит и начинает использовать. И арабы, собственно, давно уже все что можно было хоть как-то, где они могли хоть как-то объяснить, что это их земля, они уже давно все прибрали. Теперь вопрос идет именно о той земле, которая была ничьей, но они пытаются доказать, что она тоже их. И, и вот… Мы выбрали это место, объясняет Джереми Гимпель, из-за его стратегической важности для сохранения израильского контроля над этим районом, потому что он соединяет ферму Аругот и Вейнахаль и Мали Амос. А палестинские арабы, в свою очередь, хотят изолировать нас друг от друга, прервав непрерывность израильского контроля. Поэтому очень важно именно эту территорию захватить. Не то, что у них другой земли нет, но им важно разрушить еврейскую непрерывность, построить свое. И вот военные приказы уничтожить этот виноградник Особенно возмущает, поскольку как раз в то время, рассказывает этот гимпыль, когда мы посадили свой виноградник, арабы посадили оливковую рощу на другой исследуемой земле, по другую сторону этой горы. То есть понимаете, вот с одной стороны дороги исследуемая земля, с другой стороны дороги исследуемая земля. Чья она неизвестна, государство пока не проверило. То есть, скорее всего, не чья, но государство это не проверило. Вот арабы с одной стороны высаживают свою оливковую рощу, и никто, слово им не скажет, никто не попытается им разрушить что-то, никто не вынес им приказ о уничтожении. Евреи посадились в тот же самый момент на такой же точной земле свой виноградник, и они получают им как бы сейчас, при новом правительстве, приказ о сносе и уничтожении. Представитель местной власти Гуши Цоновская, объяснил, что приказ об уничтожении виноградника вот сейчас, семь лет спустя, после того, как его посадили, является частью новой политики, проводимой правительством Беннета и Лапиды. Это очень важно, поэтому я повторяю это еще раз. Это новая политика. Сейчас э, пропагандисты Беннета постоянно говорят, а вот Натаньяу, а вот и Натаньяу, он тоже ничего не делал. Это неправда. Потому что то, что происходит сейчас в Иудеи и Самарии, это новая политика, и эта политика откровенно враждебна еврейскому э, нарративу, еврейскому интересам. С тех пор, как это правительство пришло к власти, объясняют местные власти, э, местные как бы, муниципальные власти, Гушиционо, земельная политика в Иудеи и Самарии полностью изменилась. До сих пор, хотя гражданская администрация, которая всегда была комплектована левыми юристами, и они, в общем, очень враждебно относятся к поселенческой идеи, гражданская администрация не боролась с захватом земель, которые осуществляют палестинские арабы. То есть арабы захватывали ничейную землю, и гражданская администрация их не гоняла оттуда. Сотни форпостов арабских, сотни территорий, тысячи территорий, которые они захватили в Иудеи и Самарии, 20% Иудеи и Самарии они захватили, гражданская администрация с этим не борется. Ну, можно сказать, что 12 лет Натаниеллу был премьер-министром, он мог как-то более жестко потребовать от министров обороны, которые у него были. Когда там были самые разные министры, либо левый, и Барак, и Либерман, и... Беннет в свое время, кстати, был и Ганс был. Он мог потребовать от них, чтобы они как-то более жестко боролись с этим. Но у него было много проблем. И с этим он действительно не боролся. Это, это можно высказать как претензию. Но хотя гражданская администрация не боролась с захватом этих земель, они, по крайней мере, содействовали изучению исследуемых земель. То есть, когда евреи говорили: что это исследуемая земля, нет никакой частной собственности, то э, гражданская администрация начинала изучать этот вопрос, искала документы. Если была возможность, действительно, было очевидно, что нет никакой частной собственности там, то меняли статус на государственную землю. Тогда евреи уже могли остаться там на законных основаниях. Но теперь вся эта деятельность остановлена, понимаете? Теперь гражданская администрация не борется с захватом земель арабами и не переводит землю э, как бы спорную, которая даже не спорная, а просто под вопросом, в государственную. Таким образом, лишая евреев вообще права какого-либо что-то сделать. Теперь политика состоит в том, чтобы не проверять право собственности на наследуемой земли, а вместо этого относиться к ним так, как если бы они принадлежали арабам, даже если никто не претендует на владение. То есть когда арабы высаживают свою ливковую рощу, то это все нормально, им никто ничего не скажет. Но если евреи это сделают, то их немедленно пытаются согнать и уничтожить. Даже если не сейчас, а 7 лет назад они посадили свои наградники, 7 лет они его обрабатывают. Вот сейчас приходят солдаты и говорят: мы это все должны по приказу выкорчивать. Всю вашу работу, все ваши вложенные труды, все деньги, которые вы сюда вложили, мы все это уничтожим. Не потому что есть какой-то араб, который говорит, у меня отобрали землю. Нет, никакого араба нету. Но мы по определению теперь считаем, что раз она не исследована, то мы не будем проверять, чья мы просто все это уничтожим. Это новая политика, нового правительства. Это можно понимать. Такого пренатория не было. По мнению фермеров, план весь этот предельно прост. Сначала армия уничтожит их виноградник, а уже на следующий день Евросоюз купит виноградную лозу для палестинских арабов, которые придут и посадят ее там. И все. И гражданская администрация уже будет, продолжая ничего не делать, как бы избавиться от этой земли. И эта земля тоже будет потеряна и передана фактически автономии. Вот так это работает. Приказ об уничтожении, подобный тому, чтобы был вынесен винограднику э, фермы Робот, это лишь один способ, из многих способов, с помощью которых правительство Беннета и Лапида участвует сейчас в дипломатическом процессе, направленном на создание враждебного государства палестинских арабов, иудей Самарии и Иерусалима. Я повторю это еще раз. Этого не было принято Ньяу, это началось в этом правительстве. И э, вот это вот совершенно беспардонная, удушение еврейского имущества и захват земель государственных и ничейных земель, передача их в пользу палестинских арабов, это только часть дипломатического процесса, который развернуло сейчас новое правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет вошел в политику 8 лет назад, размахивая планом о распространении израильского законодательства на всю зону Си. Когда Натаниял сказал, давайте вот по плану Трампа сделаем, сначала треть возьмем, потом дальше уже будем торговаться, разберемся, Беннет бился в истерике, у него слюна шла изо рта, и у всех его пропагандистов тоже слюна шла изо рта, что нам это не нужно, это кусочки, это ошметки. нам нужно вся зону только вся. И, и, и Натаниял предатель, он хочет слишком мало, поэтому мы его не любим. Говорит, кричали пропагандисты Беннета, и сам Беннет тоже заливался в истерику. Но вот сегодня... Он тихо и без боя сдает зону стейпа палестинским арабам как таковую. То есть это даже хуже, чем у... даже меньше, гораздо, чем Натаньял. Натаньял предлагал хотя бы взять сразу же треть и за все остальное торговаться. Натаньял говорил, нет, не пойдет, слишком мало. А теперь он сам отдает это все палестинским арабам. Политика Беннета даже более радикальна, чем политика таких левых лидеров, как в свое время Худ Барак и Худ Ольмер в Трицепиливе. Потому что все их мирные планы... «мирные» в кавычках, разумеется, предполагали, что в заключительном мирном соглашении с палестинскими арабами Израиль сохранит контроль над так называемыми поселенческими блоками. То есть, да, конечно, они хотели отдать всю Иудею и Самарию, кроме нескольких кусков. И вот Гуши Цион — это такой большой поселенческий блок к югу от Иерусалима, между Иерусалимом и Хевроном, про который все эти и Барак, и Ольмер, и Ливни, они говорили: ну, это уже еврейский блок, и мы его как бы, ну, он уже останется у нас. Мы как-нибудь договоримся с вами, все отдадим, вот это все останется. Но нынешнее правительство Беннета предпринимает шаги на местах реальные, как бы, по факту, фактически, которые разрушают целостность гушиционов, поселенческого блока, того самого, который как бы считается национальным консенсусом, про который даже левые, в общем-то, не спорили, говорили, да, это останется. А Беннет сейчас отдает куски из этого района в пользу автономии, понимаете? То есть он более радикален, чем все левые правительства, которые были до сих пор. И вот мы возьмем несколько поселков, например, там есть два больших очень поселка, очень известных, израильских, Алон Швуд и Рош Цурин. Это большие еврейские общины, расположенные в самом центре Гуши ну, Примерно в 15 минутах езды от фермы Руго, да, чтобы вы понимали масштабы. Это же не Америка, с ее тысячами километров, куда сюда. Так вот, центральный Гуши Цион, это можно сказать, как бы, вотчина Беннет. Потому что в то время, как партия Беннета Ямина получила лишь 5% голосов во всей стране, представляете, у нас премьер-министром тот, кто заработал 5% голосов по всей стране. Но в гушиционе Ционе как раз она доминировала. Бенеджи представлял себя правым и пропоселенческим. И Ямина набрала в Гуши Ционе огромное количество голосов. В Рош-Цурин, в поселке Рош-Цурин, 54% голосов. Больше половины жителей Рош-Цурин проголосовали за Бенеджи. В Алон-Швуте 40%, почти половина. И вот вдоль границы между алон и Рош-Цурин находится небольшой кластер из 40 арабских домов, который носит название «Хирбет Захария». Планируется, что на своем э, предстоящем заседании Комитет по планированию гражданской администрации утвердит план строительства, который добавит 50 новых домов в, этой, в этот арабский кластер. Понимаете, было там 40 арабских домов, а будет еще 50. То есть в два раза они увеличат этот арабский э, поселок, находящийся прямо в центре Гушициона. Натаньял не давал разрешения такого. И Ганс, когда он пытался шурудиться под Натаньяу, будучи министром обороны, в правительстве Натаньяла, он ничего не мог сделать, он, может, и хотел, но ему по пальцам сразу давали. А тут у нас новый, очень правый премьер-министр, который, пожалуйста, Бен, Бенни Ганс, пожалуйста, хочешь добавить еще 50 домов прямо в центре еврейского э, как бы блока, добавляй. И эти новые здания будут пристроены на месте виноградников, которые сейчас прилегают к хирбет Захарии. Местный чиновник Бушацоновский э, рассказал, что расширение хирбет Захарии финансируется правительством Франции. Да, они вмешиваются наглым образом, эти европейцы вмешиваются в нашу внутреннюю политику. Они тратят десятки и сотни миллионов э, евро на то, чтобы разрушать нашу государство. Поэтому, когда я слышу, что талибы сейчас высаживают десант в Европе, готовят там большие теракты, ИГИЛ, я говорю, замечательно, пусть пусть к чертовой матери и Европу, и Францию, и Германию. Все эти страны должны взлететь, потому что, может быть, тогда у них э, не будет времени, ден денег и сил на то, чтобы лезть в нашу жизнь и разрушать наше государство. Так вот, Франция тратит миллион с четвертью евро на строительство этих самых домов, для того, чтобы разрушить еврейский блок. И цель расширения Серебет-Захария, она очень проста. Виноградники, на месте которых планируется строительство новых живых домов, представляют собой, по сути дела, такие пешеходные дорожки, типа парка такого, которые соединяют Алуншут и Рошцулим те два самых поселка больших, которые дали Беннету больше половины, почти половину своих голосов отдали. А вокруг них есть маленькие, поменьше еврейские поселения. И вот люди гу ходят, гуляют в выходные, выходят в эти самые виноградники и проходят из одного поселка в другое. Кварыционы, Лазар, Батайны, Веданиэль, Фрат. И вот если все эти тропы превратятся в арабское поселение, то понятно, что гулять евреи там уже не смогут. И все эти отдельные поселочки, они просто будут отрезаны друг от друга. То есть сейчас они чувствуют себя единым блоком, а так они будут разрезаны, потому что в центре у них возникнет большая враждебная арабская деревня. Местные жители, евреи, которые там живут, они говорят вообще удивительные вещи. Они обращались, конечно же, тут же побежали. Это же было, были их, была их партия, они за нее голосовали, побежали к партнерше Беннета, к министру внутренних дел а ели от Шакед. И попросили о помощи, сказали, ну что же вы делаете, ребята, вы же нас убиваете просто, вы, вы, вы нам в дом подселяете террористов. Вы хотите, чтобы они нас всех убили? И что отвечает Шакед? Она говорит, а поговорите с Бенни, с Бенни Гансом. Иными словами, она их просто посылает в пешее эротическое путешествие к министру обороны Бениганцу, подчеркивая, что она к этому никакого влияния на это не имеет вопрос. Примечательно, что та же самая история повторяется с обеспокоенными жителями по всей Иудеи и Самари. То есть вдруг поселенцы, которые голосовали за Ямину, еще недавно так рьяно поддерживали Беннета и Шакед, они увидели, что Беннет просто уничтожает поселенческие блоки, заселяет арабов прямо к ним внутрь туда, отбирают то, что у них то, что как бы то, что было и то, что можно было развивать. И когда они бегут и говорят, что же такое происходит, они говорят, Бенни, идите к Гансу, разговаривайте с, с Гансом. Люди звонят в Шакет. в прошлом одной из самых громких защитниц еврейских поселений в Иудее и Самарии с просьбой о помощи. Но там в ответ теперь расписывается в собственном бессилии и говорит, извините, не могу Поговорите с Бенни, как если бы он, Бенни Ганс, а не она была бы политиком, за которого они голосовали, понимаете? Это такая смесь цинизма, наглости и, и э, какой-то просто оголтелого радикализма. То есть трудно было даже ожидать от, э, невозможно было ожидать такого даже от левых, а тем более от людей, которые еще полгода назад распинались в том, как они защищают интересы еврейских поселенцев и людей в Сомали. Но после того, как Беннет разорвал с правыми, чтобы сформировать свое правительство с левыми из партии братьев-мусульман РАН, он успокоил своих встревоженных избирателей в Иудеи и Самарии, сказав им, что не будет никакого дипломатического процесса с палестинскими арабами, а вся его политика э, в Иудеи и Самарии будет ограничена вокальными временными решениями в духе здесь и сейчас, но никак не повлиять на долгосрочную политическую или территориальную конечную цель. Но мы знаем уже, что когда Беннет что-то говорит, всегда все на самом деле наоборот. То есть он какой-то просто патологический лжец, и он за последнее время еще не сказал ни одной фразы, которая не была бы наполнена ложью. То есть от слова совсем. Это даже удивительно. Такого, такого мы еще никогда не видели. Он все время врет. И как бы неудивительно, что оба этих утверждения о том, что не будет никакого процесса, направленного на создание палестинского-арабского государства, эти утверждения как бы не соответствуют действительности. Потому что дипломатический процесс проходит и проходит сразу на трех уровнях. Ну вот на местах. Правительство Беннета неофициально, но в большинстве случаев совершенно необратимо сдает контроль над зоной Си палестинским арабам. То есть не зона А и Б, которая и так уже араб, а зона Си, которая еще у нас остается и которая является ключевой для нас, он ее просто отдает, превращая еврейские общины, в том числе и те, о сохранении которых, казалось бы, есть широкий национальный консенсус, в острова, окруженные территориями, контролируемыми палестинскими арабами. Точно так же они же сделали в Газе в свое время когда-то. То есть Шарон... Сначала превратил еврейские поселки в секторе Газа, в изолированный Анклаб, а потом сказал, ну что с этим делать? Ничего делать нельзя, надо выводить это. Понимаете, что он делает? Но это только один уровень вот этого самого уничтожения еврейского присутствия в Иудее и Самарине. На международной арене уже и Беннет сам, и Ганс, и министр иностранных дел Ейрлапид, как же без этого клоуна, встречаются с иностранными лидерами, президентом США Джо Байдена, министрами иностранных дел Евросоюза и с арабскими лидерами и соглашаются на многочисленные уступки во всем. От суверенитета над Иерусалимом, как бы от, от, в уступках, э, на, на уступке в суверенитете над Иерусалимом, до освобождения террористов из тюрьмы и возобновления финансирования и оснащения режима Хамаса в Газе, режима и режима, конечно, э, Абумаза, Аббаса в так называемой палестинской администрации, в и сам понимаете? Сейчас э, буквально вот как пока Беннет э, пел колыбельные песни э, Байдену, и тот похрапывал на их встрече. Ганс, министр обороны, поехал в автономию в Рамалу встречаться с Махмудом Аббасом. Такого еще никогда не было в истории Израиля. То есть даже самые левые израильские политики, занимавшие должность там, министра обороны или премьер-министра, они не ездили в Рамалу как бы в ставку к террористу, целовать ему пятку. Они встречались, как правило, на нейтральной территории, потому что те не хотели приезжать к нам, а наши говорят, что мы к вам поедем, понимаете, на Востоке это очень важно, кто к кому приезжали. Но тут Ганс... Поскакал в Рамалу, в фактическую э, ставку вот этого самого Махмуда Аббаса, Рамальского ОПГ, палестинской автономии. Он туда приехал. Во-первых, он обещал дать гражданство тысячам семей палестинских арабов. Израильское гражданство. Понимаете, что они делают? Что такое семья? Это ведь не два человека. Это как минимум человек шесть. То есть 30 тысяч палестинских арабов получат израильское гражданство. Ну, мы понимаем, что они укрепляют э, э, свой фланг левый в Израиль. Но, но это же, вы понимаете, какой то удар по интересам государства Израиля. Но это еще не все. На встрече с председателем э, автономии Махмудом Аббасом, который состоялся вот на прошлой неделе в Ромале, Ганс согласился в обход закона Израиля, требующего от правительства отказывать финансирование властей автономии до тех пор, пока те продолжают выплачивать зарплату террористов. У нас, ведь, как и у вас, и, и Трамп, э, еще до Трампа, на самом деле, был принят этот закон. И в Израиле потом приняли закон о том, что пока автономия, пока власти автономии, выплачивают террористам, убивавшим евреев, пенсии или семьям, если они взорвались, это были террористы-смертники, они взорвались, и их семьи получают как бы пенсии. Чем больше евреев убил, тем больше пенсия твоя. То есть прямая зависимость, нагую. Так вот, пока они это делают, Америка при Трампе сказала: мы вам платить, мы будем, мы будем эти деньги вычитать. То есть мы вам хотим помочь, мы вам готовы дать столько-то миллионов долларов. Но из них мы вычтем то, что вы выплачиваете террористам. Израиль стал так делать. Но вот теперь э, Ганс приезжает в автономию и говорит, да, мы знаем, что 6% текущего бюджета администрации автономии расходуется на выплаты террористам и их семьям. Но мы берем 500 миллионов шекелей, 156 миллионов долларов примерно, мы их называем не деньгами, которые мы вам передаем, а мы называем их судой. То есть это как бы суда. Ну потом она превратится в подарок, но пока это суда. А раз это суда, то нет никаких юридических ограничений. Этот патент придумали вместе Беннет с Байденом, и Байден тоже сейчас точно так же в обход закона Тейлора Форса, передаст автономии огромные суммы, в виде суды, ну, которая потом превратится, видимо, в подарок. Но более того, Ганс на этой встрече фактически убил давнешние требования Израиля от палестинских арабов прекратить войну против Израиля. Ведь что говорил Натаньялу? Он говорил, хорошо, мы будем с ними договариваться, но они должны прежде всего отказаться от террора и проявить готовность жить с нами в мире, с Израилем. Абумазан не хотел, поэтому никого, никаких переговоров не было. Теперь Ганс с одобрением Беннета фактически полностью отказался от этого требования Израиля, о том, что администрация автономии должна прекратить против Израиля террор. То есть они даже формально не требуют этого. Понятно, что они могли формально отказаться и продолжить пакостить из-под Тишка. Но они даже не готовы были формально отказаться от террора. А и наши ребята Ганс и Беннет теперь говорят, ну не надо, мы вам просто будем помогать. На сегодняшний день правительство, отказалось, наше правительство отказалось отклонить э, требования администрации Байдена открыть консульство в Иерусалиме, консульство для обслуживания властей автономии. То есть понимаете, что сделает э, Байден? Трамп в свое время перенес посольство Американского в Иерусалим, и консульство, которое было фактическим посольством э, Америки в автономии палестинской, независимого как будто бы государстве, тоже в Иерусалиме. Он его закрыл. Теперь Байден хочет открыть заново это консульство. Формально он не может это сделать без разрешения израильского правительства. И израильское правительство должно было бы сказать «нет, ребята, Иерусалим — это наша столица. Можете открыть консульство в автономии где угодно, на Марсе, в Ромале, в, в Нью-Йорке, но в Иерусалиме вы его открывать не будете». Но хотя вот э, Лапидж такое пробубнил невнятное, прямого отказа Беннет не, сказал, не высказал Байтен. Если в итоге де-факто будет это консульство открыто, то, конечно же, немедленно десятки других государств, Евросоюз в очереди стоят они, потому что они наши враги откровенные, последуют этому примеру и откроют консульство э, враждебной финансирующей террор палестинской администрации в нашей столице. Таким образом, не отклоняя просьбу Байдена, правительство Беннета лапида фактически соглашается за спиной общества разделить столицу Израиля. Понимаете? это по, по факту это будет разделение Иерусалима. Только они не говорят об этом, Слух. Они не обсуждают это, они не выносят на обсуждение общества. Левые они поступали глупо. они говорили: вот наш план такой, мы хотим разделить Иерусалим. И народ отвечал ему: нет, ни за что. Пришел хитрый Беннет, лживый мошенник Беннет. И он говорит: Нет, я правее, это не я. Ну да, но я разрешу Беннет, Байдену разрешу консульство открыть в Иерусалиме. Ну и что? Ну и там еще десятки других стран откроют консульство. И что? Разве от этого что-то случилось? Да, случится. И он прекрасно это понимает. В четверг. Махмуд Аббас, который был на протяжении 12 лет при Натаньяо нереально нерелевантным персонажем, Натаньяо полностью как бы, э, э, выжил весь газ, весь воздух из этого шарика раздуто, И э, автономия потеряла всю свою релевантность международную и Но ну вот Беннет вдохнул у них новые силы, дал полмиллиарда шекелей, и в четверг Аббас поскакал на саммит в Каире, с президентом Египта Абдель эль сиси и королем Иордании Абдалой. И заявленная цель встречи согласование единой позиции на переговорах с Израилем. И эту единую позицию Сиси озвучит на встрече с Беннетом, когда Беннет поскачет в Каир. Опять же, кто куда едет? Сиси не приезжает в Иерусалим. Зачем ему? Это Беннет побежит в ставку в Египет, чтобы выслушать требования к Израилю, согласованные между Египтом и Иорданией и заново возродившимся зомби. Махмудом Аббасом. Возвращаясь к ферме Аругот, в понедельник днем гражданская администрация отложила приказы о выкорчевывании виноградников до следующего месяца, то есть на месяц им дали отсрочку. И хотя эта новость принесла облегчение у четырех фермеров, настоящих причин для радости нет, потому что если что-то радикальное не изменится, то вот этот дипломатический процесс, который в обманом изо спины общества Беннет протаскивает по созданию палестинского арабского государства, он придет, вкушится он, и он разрушит даже тот блок поселенческий, который до сих пор, даже с точки зрения левых, считался неделимой частью Израиля. Сергей, Нет. давайте сделаем здесь перерыв, наверное, и потом уже продолжим. Действительно, мы сделаем перерыв, после чего вернемся обязательно продолжим. Открытый диалог, диалог. диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон студии 847-400-5200. Ну и пока наши радиослушатели набирают номер телефона, возможно, у них есть вопросы. Расскажите, что там за инцидент из Сирии насчет ракеты? Да. Ну, сегодня ночью около часа ночью где-то между часом и двумя, Громкие взрывы были хорошо слышны во всех городах так называемого центра, прибережного центра страны, в окрестностях Большого Тель-Авива. Должен признаться, что я живу тоже там, но я ничего такого не слышал. Но многие жители Резон-Лицеона, Герцли, Тель-Авива, Роша-Айна, Тель-Она, Гидеры, Хедеры, Нейбра, Кфархабада, Полона, -Типа, слышали этот грох. Причем отголоски взрывов были слышны даже в Иерусалиме, и по всей Самарии, и даже в Ашкелоне, то есть уже далеко на юге. Ну, а на утро было сообщено, что ночью израильские ВВС атаковали проиранские милиции в районе Дамаска, и Сирия ответила массированным зенитным огнем, по крайней мере, одна ракета большой дальности проникла на территорию Израиля и взорвалась. Теперь немножко рассмотрим эту ситуацию как бы чуть подробнее. Как вы помните, при Натаньяле наши самолеты летали над Сирией, и, по договоренности с Путиным, российские зенитные. Системы, комплексы просто как бы отворачивались, смотрели в другую сторону. Когда пришел Беннет, который никто и звать его никак, Путин, так сказать, сказал: кто ты вообще такой? Я с тобой ни о чем не договорился. Шо вон отсюда. И теперь наши самолеты вынуждены залетать со стороны Ливана. У них уменьшился очень сильный оперативный, как бы, оперативный маневр. Им труднее все это делать, но они это делают, заходя со стороны Ливана. Но сам сирийский режим тоже уже как бы настолько осмелел, судя по всему, что в ответ на очередную атаку, причем не по его позициям, а позициям проиранских там милиций, склады иранские, они ответили ракетой, которая как бы направлена против э, наших самолетов, была, но она изначально была запущена даже не в ту сторону, откуда они прилетели, а прямо на Израиль. То есть это был, на самом деле, очень прозрачный намек: типа сейчас мы пока выстрелили так, чтобы мы знали, что она упадет где-то в море, но в следующий раз она может и не в море упасть. И сначала официальное заявление армии обороны Израиля было, что сирийская зенитная ракета вторглась ночью в воздушное пространство, но мы быстренько посчитали, как бы наши системы, что она взорвется над морем, поэтому даже сирийцы не включили оповещающую тревогу. Ну, окей, действительно, что пугать людей, если понятно, что ракета упадет в море. Но дальше это было самое интересное. Дело в том, что э, сегодня э, днем жители южного тель стали сообщать, что они нашли обломки у себя в, во дворах. То есть в районе Южного Тель-Авива, в 4-5 километрах от моря, были найдены обломки этой самой ракеты, большой зенитной ракеты, которую запустили Селитс. То есть, может, она действительно упала в море, и наша э, армия если по приказу Беннета не врет, но ракеты разлетелись по всему э, Южному Тель-Авиву, и только чудом каким-то, то есть проведением божественным, можно сказать, никого там не задело и не убило, и ничего не повредило. Потому что вы понимаете, что когда летят ракеты по густонаселённому району, это просто чудо, что ни в кого ничего не попало. Теперь речь идет о ракетах С-200, которые 40 лет назад, в свое время Советский Союз поставил их в Сирии. 40 лет назад была Ливанская война, Первая Ливанская война, и тогда Израиль в ходе операции «Медведка-19» — совершенно такая была удалая, лихая операция, когда большинство развернутых в Ливане сирийских зенитных комплексов было просто полностью уничтожено без каких-либо потерь с израильской стороны. И Советский Союз тогда подарил э, Сирии огромное количество комплексов С-200. Они были тогда самые передовые, и они их немножко еще как бы усовершенствовали на протяжении этих лет. И вот теперь сирийцы ими пуляют. Пуляют они, конечно, очень неуклюжие и неумелые. Наши самолеты обходят без, без проблем эти самые препятствия. Но, как выяснилось, эту ракету можно не в самолет запустить, а сам запустить, например, в живой район Израиля. это был очевидный, откровенный намек. Э, Беннету о том, что в следующий раз действительно они могут немножко, еще немножко ошибиться, и тогда это уже упадет не в море, а прямо в самый центр тель -Авивы. И что вы, типа, будете делать? Ну, понятно, что когда, э, когда видят слабость, а видят слабость Беннета непрерывно на всех фронтах, то все, даже самые трусливые, начинают поднимать голову и начинают, так сказать, его э, прижучивать и проверять на вшивость. Сергей, у вас есть звонки? Были звонки, но не дождался радиослушателя мне не хотелось прерывать ничего давайте у нас еще есть может быть мы вопрос, пока, может быть пока люди если если кто-то набирает э, звонок и можно будетться пока просто еще один дополнение продолжение темы давайте вот попробуем принять да. звонился добрый день добрый день господа Вы знаете александр слушаю вас Особенно первую часть, это, ну просто, ну как, вы говорите про, люд, про о, о, о людей, о людях, так, о Бенете, о Шахет, которых я сам лично еще пару лет тому назад думал, что это, это будущие лидеры Ликуда, это будущие лидеры партии, это будущие премьер-министры, но то, что произошло, это просто не, никуда не годится Но я хочу вас все-таки поздравить с одной очень хорошей новостью. Август месяц был оказался рекордным месяцем по э, Алиге из Северной Америки, ну в основном это из Соединенных Штатов, Тысяча человек приехала, и вы знаете, я лично сам знаю две пары, которые очень образованные, молодые, одна пара с двумя маленькими детьми, которые имели хорошую жизнь, материальную и так далее, и enough из enough. И все, и они к вам э, в этом месяце, пере, пере, пере, в августе переехали, что действительно радует и теряет надежду на будущее. Но вообще все, что там происходит, э, не, невозможно обнять голову, особенно Беннет, который такой был обещающий. Посмотрите, во что он превратился продажу продажную и кому он продался нашему дебилу, который у нас сидит в Белом Доме. Ну все, спасибо большое. И шанат вас наступающим праздником. Спасибо. у вас с наступающим праздником. И я не случайно начал нашу сегодняшнюю передачу yeah. с приветствия, с Новым Годом, и пожелания, чтобы как можно больше евреев из Америки, в том числе, приехали на постоянное место жительства в Израиле, совершили алью, то, что называется. Потому что, да, в абсолютно правы, этот э, август был рекордным. Действительно, тысячи семей тысяча человек, прошу прощения. И для э, репатриации из Соединенных Штатов это большой показатель, это хороший показатель. Мы понимаем, конечно, что он обусловлен разными нюансами тем, что происходит сейчас в США. И, и как бы... Но, тем не менее, вы абсолютно правы, приезжают качественные, очень интеллигентные, замечательные люди, которые любят эту страну, и которые, безусловно, станут э, украшением как бы, и дадут много, э, много для нашей страны. И мы очень рады, что они едут. Давайте попробуем еще звонок. Добрый день. Добрый день. А... Алло. Алло. Перенабрать. Да, что-то как-то с вами связь потерялась. Перезвоните, пожалуйста. 847-400-5200. Пока я просто скажу короткую фразу, действительно, я сам в шоке от того, что произошло с Шокет, ведь я был знаком лично с отцом Беннет. Я с Беннетом тоже лично знаком, и Шакеда лично знаком. Я их помню, когда они работали в канцелярии Натаньяу. И действительно, я тоже еще каких-нибудь там 8 месяцев назад видел в них э, перспективных правых лидеров, лидеров всего правого лагеря и в будущем действительно людей, которые могут стать лидерами страны. И это фантастика, во что превратились эти люди, их адепты, клевреты, которые сейчас пропагандистской работой занимаются для этих. Когда они перевирают, все на свете. Слышите? Да, пожалуйста, говорите. Да, да. Я видел фотографию Газы. Там прекрасные вдоль моря виллы, утопающие в садах. В виллы. Очевидно, это дома семей и людей, руководителей Хамаса. Это, если это так, почему Израиль не бомбит дома Хамасов? И пытается убить лидеров их. Их э, зачем мне? Это был бы хороший урок для них. Вы совершенно правы. Сектор Газа на самом деле совсем не такое ужасное место, как его пытаются представить. И с точки зрения, например, плотности населения, тель намного более плотно заселен, чем сектор Газа. И действительно, в секторе Газа есть э, роскошные виллы и дорогие дома, и в них живет вот этот новый стаблишмент хамасовский. Там, там же в секторе Газа живут и люди за чертой бедности, огромное количество нищих и безработных которые очень хотят бежать из Газы. Если бы только Хамас перестал бы сдерживать их и, и, и позволил бы уехать всем, кто хочет, из, в Египет, но они едут не в Египет, на самом деле, а через Египет, они бегут в Европу, то э, из Газа бы уехало, я думаю, процентов 80 населения. Но Хамас, как советские власти Советского Союза, не выпускают своих рабов из, э, из сектора. Теперь на ваш вопрос я отвечу так. При Натаньяу, и при новом э, начальнике генштаба Кухави действительно началась такая практика тоже. То есть когда Израиль э, убивает террористов, то сразу же весь мир прогрессивный, и в первую очередь европейские политики и средства массовой информации обвиняют Израиль в геноциде и говорят, что вы убиваете маленьких детей, хотя там здоровенные лбы и, и вовсе даже не подростки, а террористы-убийцы, но их называют мирными жителями. И поэтому, например, террористы этим пользуются. Они э, прячут в свои склады ракет и ракетные установки под детскими садами и больницами. Израиль не бомбит это, потому что, потому что я уже много раз объяснял, наша война это не только против террористов, но наша война это за общественное мнение. Ваши все эти антифа, левые э, э, демократы э, и БЛМ и европейские левые, они с удовольствием бы использовали всю мощь европейской армии и американской армии против Израиля. И в свое время при Обаме уже крутились люди, которые предлагали ввести войска американские, чтобы навести тут порядок. Но это невозможно до тех пор, пока общество все-таки понимает, что нельзя так. Израильтяне не варвары, Израильтяне не террористы. Но когда бы мы начали бы уничтожать террористов так, как следует, то есть вместе с их больницами, и детскими садами, потому что там находятся склады с оружием, вместе с домами террористов, где они живут, в окружении кучи детей и женщин, чтобы, кстати, их не убили. Мы бы могли так сделать, но уже через несколько часов вся европейская и ваша американская пресса визжала бы о кровавых убийцах и с кадрами развороченных, раскуроченных тел, и не удалось бы уже, то есть на этот раз бы им действительно удалось убедить общество ваше и европейское, что нужно против Израиля применять, как в свое время против Сербии, применять э, всю мощь вашей армии и противостоять мощи армии американской, даже с Байденом по глобе. все таки Израиль мы и не можем, и не хотим. Поэтому наша война — это не только война против террористов, это и война за общественное мнение. И в этой войне за общественное мнение мы платим своими жизнями, потому что мы не можем позволить себе уничтожать террористов так, как следовало было уничтожать. Но и то же что кое-что делается, очень ювелирно, очень аккуратно, но делается. И в последней войне, которую вел Натанья, вот последнее фактическое действие перед тем, как он передал образы правления этому новому правительству, уничтожалась очень активная инфраструктура высшего руководства Хамаса. И после этой войны Хамас действительно был подбит, и он показал, что действительно теперь можно от них получить все, что нужно, что они будут э, все таки прекратят э, такую откровенную оголтевую войну, и за это мы позволим им восстанавливаться, гражданские комплексы все восстанавливать. Но нынешнее правительство все это слило, и оно уже разрешило ввоз денег и стройматериалов, всего чего угодно, и Хамас восстанавливает всю свою мощь, как бы не заплатив, Ничем. Потому что с новым правительством он понимает, можно делать все, что хочешь, никто его не остановит. Сергей. А давайте теперь вернемся к встрече Беннета с Байденом. У нас еще есть несколько минут времени. Mm -hmm. Да. Возможно, появились какие-то подробности, какие-то детали. Видите, три недели назад министры иностранных дел Лапид и э, Бенни Ганс, министр обороны, созвали в Иерусалиме послов всех стран, членов Совета Безопасности ООН, и сказали им, что если Иран сохранит нынешний темп обогащения урана, он достигнет военного ядерного потенциала дней через 70. Мы это помним, мы об этом говорим. И если часы этого обратного отчета точны, то Иран осталось сейчас около 7 недель до того, как он станет государством, обладающим ядерным потенциалом. И учитывая эту как бы, ситуацию, можно было ожидать, что премьер-министр Израиля Беннет вылетит в Вашингтон, намереваясь продемонстрировать президенту США готовность Израиля атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы остановить приближение к точке невозврата. И можно было ожидать, что этот премьер-министр Беннет сообщит президенту, что хоть Израиль и будет признателен за помощь США в выполнении миссии, но все, о чем он просит, это не мешайте, не подрывайте нашу деятельность, дайте нам разобраться с, с Ираном. И на фоне вот такого, как бы понимания, можно было понять, почему Беннет рвется в Вашингтон именно сейчас, как бы, когда когда Америка переживает величайшую после терактов 11 сентября стратегическую катастрофу. То есть не до Израиля сейчас в Америке. Америка, Байден, устроил такой фантастический, космический провал в Афганистане, что это, это унижение и катастрофа, сравнимая вот только с терактами 11 сентября, 20 лет назад. И в это время путаться под ногами как бы глупо. Но если речь идет о том, что нужно атаковать Иран и нужно это делать сейчас, это понятно. Но... Похоже, что всего этого не произошло. Беннетт сказал, что представил Байдену совершенно новую стратегию по предотвращению превращения Ирана в государство, обладающее ядерным оружием. То есть бла-бла-бла. И Байден услужливо сказал, что он полон решимости помешать Ирану когда-либо получить ядерное оружие. Но Байден также сказал, что он вообще не считает ситуацию неотложной. Напротив, он сказал, мы ставим дипломатию на первое место и посмотрим, куда она нас приведет, как она нас привела в Афганистан. Да? И мягко добавил, что ну, если дипломатии не удастся, мы готовы обратиться к другим вариантам если Иран намерен за 7 недель стать государством, обладающим ядерным потенциалом, то из заявления Байдена следует точно только одно: что администрация Байдена готова смириться с ядерным Ираном. И на, на, как бы на этой встрече между лидерами США и Израиля не было никакой напряженности. Да? Беннет, там булька, булька, булька, Байден посапывал, похрапывал. Вот. То есть напряженности никакой не было, как если приехал бы Натаньяу и сказал бы, ребята, или вы нам не будете мешать, или, или как бы, смотрите сами. Но. Когда Байден заметил про другие варианты, это заявление было даже слабее, чем в свое время президент Барак Обама, который сказал, что, мы, что если наши усилия по умиротворению Ирана не, не, как бы не увенчаются успехом, то мы рассматриваем военный вариант. А сейчас, когда американские партнеры спросили у ПСАКИ, а какие варианты вообще рассматриваются, что за другие варианты, про которые Байден там что-то промурыхал, то ПСАКИ честно сказал, на данный момент никаких других вариантов, кроме дипломатии. Байден потерпел неудачу в Афганистане, потому что он, очевидно, считал, что при безоговорочной поддержке американских СМИ ему вообще не нужно беспокоиться о составлении последовательного плана вывода войск или предварительном обсуждении с союзниками США. Он был убежден, что хороший пиар означает, что хорошая политика ему вообще не нужна. Но его неудача в Афганистане доказывает, что реальность все-таки сильнее, и на нее не влияют брововные заголовки в прессе. И СМИ Израиля сегодня тоже стали пропагандистской машиной Беннет. Но даже эти репортеры и комментаторы на телевидении они говорили, что цель Беннета — просто сесть за стол переговоров с Байденом. То есть он не летел туда в разгар суматохи, которая случилась в Америке, который была вообще не до Израиля со всеми его проблемами. Беннет попёрся в Вашингтон не для того, чтобы предупредить американцев, что мы будем бороться с Ираном, потому что он вот-вот станет ядерным государством. Он попёрся просто туда, и об этом говорят наши комментаторы, которые являются фактически пропагандистами Беннета. Они говорят, что он пришел туда, чтобы просто, чтобы сесть с Байденом, чтобы показать, что он тоже премьер-министр, а не какой-то там э, мальчик с улицы. И фиаско Байдена в Кабуле показало миру, что э, Байден очень ненадежный союзник. И в совместном э, появлении как бы, Беннета и Байдена было даже приятное обещание, что Иран не получит ядерного оружия которые Байден зачитал в пословицах как Брежнев со своих карточек, но все это не уприменяет факта того, что основная идея заключается в том, что Америка сейчас по вопросу Ирана не с Израилем. И Беннет после встречи сказал, что он выполнил все, что намеревался достичь, и, возможно, это правда. Он просто приехал, посидел с президентом США и показал, что он теперь тоже премьер-министр Израиля. Но он забывает, что реальность успе успешна как бы сильнее, чем все эти связи с общественностью. И похоже, что Израиль от этой встречи не получил ничего, а Иран продолжает подвигаться бегать. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. И хорошего Нового года. Сладкого.